Приветствую вас, уважаемые партнеры, уважаемые кандидаты. Пришло время поделиться с вами информацией по заработку криптовалюты Ethereum на площадке Stepium или в проекте Stepium. Проект Stepium представляет собой матричный проект с линейным и бинарным маркетингом, где мы зарабатываем непосредственно от построения сети. Это подобный, подобная площадка, как вы уже знаете, площадки Bitcoin Step и площадки reach Сейчас я расскажу о отличиях, о преимуществах и о особенностях площадки STEPIO. В этом проекте все деньги, которые выплачивают участники при входе, в 100% объеме распределяются именно между участниками. Именно в 100% и именно между участниками. Нет никаких комиссий скрытых, открытых, нет никаких оплат за пользование сайтом и прочих всяких отчислений первый шаг который мы делаем после регистрации мы приобретаем сертификат номер один который стоит всего навсего всего одну сотую эфириума Значит, одна сотая эфириума это на сегодняшний день приблизительно два с половиной доллара так как курс эфириума сейчас 250 долларов вот приблизительно на сегодняшний день. Завтра, может быть, курс вырастет, и это уже будет совсем другая сумма. Одну сотую эфирима мы оплачиваем, и мы получаем возможность зарабатывать по линейному маркетингу. А именно, поделиться информацией с нашими знакомыми, друзьями, незнакомыми, пригласить их в этот проект, и после того, как люди оплачивают сертификат номер один, эти деньги в стопроцентном объеме, в размере 1 сотую эфириума, попадает на ваш баланс, на ваш кошелек. Эта линия не ограничена, то есть в линейном, в линейном маркетинге ваша первая линия не ограничена. Это может быть 10, 20, 30, хоть, хоть 100 человек. Значит, Все деньги будут отправлены на ваш баланс, за исключением каждого 10 партнера. То есть каждый десятый партнер, деньги от 10 человека будут поступать к вышестоящему лидеру или вышестоящему спонсору. Точно так же потом в дальнейшем вы будете получать каждую десятую оплату от вашей первой линии. Далее вы можете купить вход в бинар номер один. Бинар это вы и под вами находятся две ячейки, куда вы выстраиваете свою, свою сеть. То есть Первый человек, который зарегистрировался, становится слева. Второй человек, который зарегистрировался, становится под вами справа в вашу структуру. И так далее, и так далее. Дал... Точно так же потом ваши люди приглашают сюда людей и строят уже свою сеть. Третья линия является линией вашего дохода. Ну, не только вашего, у каждого человека есть третья линия. И это линия э, дохода. То есть, как только человек заходит в вашу третью линию, значит, вход в, это, в этот бинар стоит от 0,05 эфириума. Вот. И как только человек достигает вашей третьей линии, оплачивает вход в бинар номер 1, эти деньги автоматически отправляются на ваш кошелек. И так, за каждого человека в этой третьей линии. Значит, восьмой Восьмой партнер, который закроет вот эту площадку, пойдет реинвестом вышестоящему человеку на три на уровня. Вот, вот именно вот, вот этому. Это вот. Тому же партнеру, у которого вы приобретаете бизнес-место. Переход на второй бинар или приобретение сертификата номер два здесь на добровольных началах. Если и хотите, переходите, не хотите, это ваше дело. Скажу так, что первый и второй бинар э, это для новичков или для людей, которые хотят попробовать свои силы. Э, потому что начиная уже с третьего бинара, если вы уже переходите на третий бинар, то дальнейшие переходы происходят автоматически. Поэтому первый и второй бинар вы смотрите, присматриваетесь, решаете нравится вам это или не, не нравится. И если вы уже сознательно заходите на третий бинар, далее у вас уже будут ожидать автоматические переходы дальше. Значит, второй бинар э, состоит уже из четырех линий. Вход во второй бинар стоит 15 0,15 эфириума и 15 сотых эфириума. И соответственно, за каждого партнера в вашей четвертой линии вы будете получать 15 эфириума. Вот, ну, несложно посчитать, 15 умножить на 15, так как 16-й партнер, 16 я выплата пойдет реинвестом вышестоящему. Доход по, по, по закрытию, по, по полному закрытию второго бинара, составит 2,4, но ну, минус реинвест, получается 2,15 эфириума Дальше идет э, третий бинар. Вот если вы уже сюда заходите, то дальнейшие переходы будут происходить автоматически. Э, значит, вход в этот бинар составляет один эфириум. Соответственно, за каждого партнера в вашей третьей линии вы получаете один эфириум. Восьмой человек уходит, восьмая выплата уходит реинвестом, и после полного закрытия вот этой площадки вы заработаете 7 эфиров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмая уходит на, на реинвест. И тут уже происходит следующий момент. значит, Вход в четвертый бинар составляет три эфириума. Поэтому первые три партнера, которые попадут вам на, на вашу линию выплат, эти деньги не будут доступны на вывод, а вот эти деньги пойдут на переход на четвертый бинар. Дальше уже это уже ваши свободные деньги, которые вы можете выводить, можете тратить, делать с ними все, что угодно. Все. Дальше, в общем-то, все происходит точно так же, поэтому Четвертый бинар состоит из четырех линий. Вот, вход в четвертый бинар составляет 3, 3 эфириума. Ну и соответственно доход э, по, после полного закрытия этого бинара 15 умножить на 3 будет составлять 45 эфириумов. Значит, четвертый, пятый бинар стоит, вход в пятый бинар стоит 15 эфириумов. 15 умножить на 15 доход составит 225 эфириумов, из которых 75 вы потратите на переход. В шестой бинар шестой бинар состоит также из четырех линий полное закрытие этого бинара принесет вам доход 1200 эфириумов из которых 75 уйдет на реинвест 1200 минус 75 чистый доход после закрытия шестого бинара составит 1125 эфириумов. Вот. это, в общем-то, довольно-таки не, неплохой заработок, учитывая, что криптовалюта эфириум будет расти в цене. Но даже если по сегодняшнему курсу это больше 200 тысяч долларов. Но эта валюта не будет стоять на месте, она будет только расти в цене. Это я вас познакомил с маркетингом бинарным. А теперь хочу показать вам доход по линейному маркетингу, который, конечно же, он выше, чем, чем, чем бинар. Вот. И здесь нужно именно настраиваться на построение сети, на построение сети в глубину. Потому что... По линейному маркетингу мы зарабатываем именно с тех уровней, на которых сами находимся. Значит, сразу хочу сказать, что движение в этом проекте, как и в биткоин степ, как и в рич степ, происходит вот в виде такой лестницы. То есть вы приобретаете сертификат номер один, потом бинар номер один, Потом сертификат номер два, бинар номер два, сертификат номер три, бинар номер три, ну и так далее. 4-4, 5-5, вот 6-6. И если вы, допустим, находитесь на втором сертификате, вы можете зарабатывать со своей второй линии. Если вы находитесь на четвертом сертификате, вы имеете возможность иметь доход по со своей четвертой линии. Если же вы зашли на первую, а ваши партнеры, которых вы пригласили, перешли уже на, на третью, то понятное дело, что вы это, это доход, этот доход не будете получать. Так, значит, сертификат номер один стоит рассмотрим какой-то минимальный ну скажем минимальный доход по по линейке так третий сертификат стоит ноль двадцать пять четвертый сертификат стоит ноль пять пятый сертификат стоит 10 и шестой сертификат стоит 50 эфирм значит рассматриваем такую схему, вы пригласили 3 человека Ну, я думаю что возьмем такое вот минимальное, 3 человека доход каждый из этих людей оплатил 1 сотую эфирма, и вы заработали всего-навсего 3 сотых эфирима. ну как бы так даже меньше, чем на семечке. Далее. У вас есть вторая линия. Они тоже, давайте предположим, что каждый из, из ваших партнеров, вот давайте такую дубликацию возьмем, 3 на 3. Каждый приглашает 3 человека. 9 партнеров у вас во второй линии. При переходе на, при покупке второго сертификата, эти люди будут покупать сертификат у вас, то есть у спонсора второго уровня. 9 умножить на 0 ,5, 0 0,5. 0,05, вернее, сотых эфириума. Это получается 0.45 эфирму. Идет на ваш баланс. Дальше. Третья линия. Люди при переходе на третий сертификат приобретают это, это место у спонсора третьего уровня. То есть у вас. Дальше. 27 партнеров находятся в вашей третьей линии. При покупке третьего сертификата на ваш счет приходит 6,75 эфириума. Вот. Ну, четвертая линия уже составит 81 человек. Понятное дело, что здесь будет намного больше. Ну, вот мы такую минимальную взяли схему, и доход, весь доход идет спонсору четвертого уровня. То есть это ваша первая линия, это ваша вторая линия, это ваша третья линия, это ваша четвертая линия. 81 партнер при покупке сертификата номер 4 оплачивает пол эфира и это составляет 40 ну 40,5 40, эфира. Значит, пятая линия уже составляет 243 партнера и вот здесь уже начинается нормальный серьезный день 10 эфиров стоит переход на 5 сертификат а как вы помните что переходы начиная с третьего бинара происходят автоматически то есть Партнеры автоматически покупают сертификат номер 3, бинар номер 3, сертификат, вернее сертификат номер 4, бинар номер 4, сертификат номер 5, бинар номер 5 и шестой точно так же будет покупать автоматически. Поэтому здесь уже пойду не пойду не, не пройдет. То есть если уже человек зашел на третий бинар, то дальше он будет идти уже автомат. И вот здесь уже конечно 2430 эфиров это уже серьезный день. Ну и шестая линия, это уже такая, как вот, я люблю говорить, топ лидерская позиция. Здесь у вас э, будет уже, по нашей схеме 3 на 3, 729 партнеров. Покупка шестого сертификата обойдется каждому из этих партнеров 50 эфириумов. И все эти деньги пойдут спонсору шестого уровня. Все деньги от приобретения вашей шестой линии 6 сертификата пойдут на ваш счет. И это составляет 36 тысяч 450 эфириум. Если вы помните... Закрытие шестого бинара принесет нам 1200 эфиров. То по линейке, вы видите как, какая, какая разница. Вот по линейному маркетингу мы зарабатываем намного больше. Вот. Ну и соответственно нужно работать с глубиной. Нужно не только выстраивать себе первую линию, но и помогать этой первой линии. Также, также выстраивать свою первую линию и так далее, и так далее, и так далее. То есть эффект дублицирования. Ну вот, в общем-то, я э, поделился информацией по маркетингу этого проекта. Значит, отличие от проекта Bitcoin Step Rich Step то, что начиная с третьего бинара переходы на, на следующие площадки идут автоматически. В чем еще бы я сказал преимущество этой площадки проекта Stepium? Потому что сегодня Эфириум, криптовалюта Эфириум стоит 200-250 долларов. В ближайшее будущее эта монета вырастет в цене точно так же, как биткоин, когда начинался биткоин степ, стоил 600 долларов. Сегодня биткоин стоит 3-400. Прошло, еще и года не прошло. И самый минимальный, конечно же, вход на сегодняшний день, если перевести на доллары, это вход на первую линейку, первого бинар, составит не более 15 долларов. Есть возможность начать бизнес с 0.06 эфириума. Мы приходим через какое-то время, ну, пройдя все вот эти 6 площадок, мы зарабатываем ну, примерно 5000 эфириума. Это так, минимум. Ну, кого эта перспектива вдохновляет, кому это понравилось, пожалуйста, приглашаю в свою команду, обращайтесь, поделюсь еще, еще личной информацией, отвечу на любые вопросы, которые у вас возникнут. Желаю всем успешного бизнеса, хорошего настроения, хорошего здоровья.